Alhamdulillah, Ашрафилбия, Хвальмур Салиин, Аля Набийна, Мухаммад Саллаху алейхивала алехи вас хабихи аджмаин. На этом уроке мы пройдем новую букву. Она называется сад. Она называется сад. Она как буква син, но только у нее уже чуть-чуть есть изменения. Смотрите, сад. Сад. Буква СОД, как слово СОДА. СОДА. СОД. Буква СОД. Буква СОД, она соединяется как влево, так и вправо. Твердая буква СО, СЫ, СЫ, как слове СЫР. СЫР. СО, СЫ. Су. Су. Посмотрите, как она пишется. Буква СОД. Буква СОД. Вот это вот буква СОД. Так, еще раз. Буква СОД пишется вот таким вот образом. Баракаллауфийку. СО, СОД, Фатха, СО. Буква СОД с Фатхой будет читаться как СО, СО, СО. СО. со. Известное слово СОБ. СОБР, Терпение, СОБ, СОБР терпение. Буква с кясрой – известное слово «сырота». Сырота, мустакин, сырота, сырота, сы, Сот с кясрой – сырота, сырота, сырота, сырота, Сот с, с". с". с домой, как в слове «сундук», сундук. Сод с домой су. Су. Со, сы, су. Со, сы, су. И сод с сукуном. Слово фасль. Фасль. Класс. Фасль. Класс. Итак, сод фатха со. Как мы сказали, слово собр. Терпение. Сод с домой Сундук. Сундук. это ящик, чемодан, большой ящик, сундук. Соц кясрой сырото, сырото, Сы. сы. Соц кясрой сы, сод с фатхой со, со сы, со сы, сод с сукуном. С, с, с, фассль, фасль, с. И сод с домой су, со, с, и су, с, с, Так. Сод она соединяется влево-вправо, как буква СИН, как буква шин, как многие другие буквы, которые влево и вправо соединяются. Значит, соединение, если приходит справа и слева, она спокойно соединяется без проблем. Без проблем. И туда, и сюда дает соединение. Дает соединение в обе стороны. Так, смотрим. Сод в серединке. Вот таким вот образом пишется. Сод в серединке. Так, далее. СОД как самостоятельная буква. СОД в серединке. Значит, СОД в серединке, в конце слова и в начале слова вот таким вот образом пишется. Буква СОД. Буква СОД. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً خيراً الجزا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك